Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это первое видео, посвященное использованию проекта QtWebApp для создания серверной части веб-приложения, написанного на Qt. В нескольких своих видео я рассказывал о том, как, используя только библиотечные классы Qt, можно создать простенький HTTP-сервер. Но в реальности, если проект у нас несколько сложнее, чем Hello World, и в нем какой-то более интересный функционал, и, например, мы хотим использовать браузер в качестве тонкого клиента для нашего приложения, то нам потребуется реализовать много всяких, много всякого функционала дополнительно, то есть, например, это сессии, это куки, это использование протокола https, это, ну, и так далее, и тому подобное. И, разумеется, не хочется тратить время на реализацию вот всех этих велосипедов. И, к счастью, для нас на Земле существует программист по имени Штефан Фрингс, немецкий, который сделал эту работу за нас и создал проект App. Что же это за такой проект? Давайте сразу его найдем в интернете, по ну, пойму ссылку я давать не буду, потому что э, она, естественно, может извиниться, QtWebApp, поэтому я просто забиваю в Google QtWebApp, и вторым результатом мы попадаем на сайт Штефана Фейнкса. Э, он немец, поэтому у него сайт на немецком языке, но есть и английская версия, поэтому переходим сюда. Может, кому-то удобнее немецкое. И э, давайте посмотрим, что он, э, Штефан сам написал о своем детище. QtwebApp – это HTTP серверная библиотека, написанная на, Q, э, на C++ и вдохновленная Java сервилетами. И действительно, те, кто работал с Java сервилетами, им многое может показаться знакомо. Э, ну, естественно, он пишет, что это все работает на операционных системах, которые поддерживает Qt, и пишет, что библиотека состоит из четырех независимых модулей. Первый модуль это, собственно, HTTP-сервер, второй это движок шаблонизации или шаблонизатор, Третий это модуль логирования, журналирования, да, и четвертый модуль это Модуль, позволяющий запускать приложение под Windows в виде сервиса. Что, ну, действительно, под Windows имеет смысл. И также он пишет, что, ну, естественно, пишет, что это многопоточный сервер. Пишет, что поддержка IP 4, IP 6, постоянных соединений, HTTPS, сессии, куки, загрузок файлов. Ну, в общем, действительно, все самое полезное и нужное, у него реализовано. Сам сервер по изборке занимает мало места, работает быстро. В общем, действительно отличный проект. Давайте перейдем к примеру. Я хочу показать пошагово, как можно создать проект на Qt с использованием вот этой вот библиотеки. Ну, В принципе, Штефан молодец, потому что он написал хороший тьюториал, хорошее описание возможностей своего, своего э, детища, но действительно иногда полезно бывает пошагово, может быть, с какими-то дополнительными нюансами, посмотреть, как все это делается. Итак, первое, первый, шаг первый. Мы скачиваем сам э, исходники библиотеки, э, заходим в архив и видим здесь папки. Во-первых, папка с... Э, Классами самого, самой библиотеки, и здесь три примера. Ну, все они э, функциональные. Мы будем э, их можно как раз использовать как некий тоже шаблон, э, по которому будет создаваться уже наше собственное приложение. Итак, э, проект я хочу назвать Web App-Server. И, во-первых, я копирую исходники самого, самой библиотеки, а, во-вторых, я использую файлы из примера номер 3. Давайте я копирую файлы. Ну, естественно, у нас проектный файл будет логично переназвать тоже. Назвать Web App server. Какие здесь есть папки? Ну, во-первых, логи, папки, папка с логами. Естественно, мы можем указать какую-то другую папку, но вот Штефан предлагает именно такую структуру. Папка etc. Здесь у нас содержится, находится настроечный файл. Давайте его тоже переименуем. И вот по умолчанию в проекте происходит поиск конфигурационного файла, причем по разным путям, но э, предполагается, что называться он будет так же, как и приложение. Web App Server. Отлично. И вот, наконец, нек некие исходники, с которых мы начнем. Э, давайте начнем с того, что поправим проектный файл. Во-первых, проект у нас теперь называется web А, а во-вторых, вот у нас немножко другая структура папок, потому что здесь у нас вот эти проектные файлы лежали в отдельных папках, разумеется, поскольку их несколько, да, а у нас здесь один проект, поэтому у нас он лежит выше, да, выше по пути, да, то есть не в подпапке. Поэтому нам вот эти вот точки со слышами не нужны. Так, я их убираю. Это, собственно, как можно догадаться, есть загрузка вот этих вот модулей. И мы видим, что модуль Шаблонизация отключен. Ну, мы, нам действительно он сейчас не понадобится. А, так, отлично. И второй момент, который я хотел бы, я хотел бы добавить еще один раздел в наши настройки. Давайте в первых посмотрим, какие уже есть здесь разделы. Во-первых, раздел для самого сервера, в котором указывается порт, на котором мы слушаем, минимальное количество потоков, максимальный и так далее. Какие-то настройки. Также у нас настройки для модуля логирования. Давайте тоже поменяем здесь web app Server имя э, файла логов, да, и еще я хотел бы добавить из примера номер один, здесь самый богатый настроечный файл, э, я хотел бы добавить раздел докрут позже я объясню для чего. Так, отлично, можно загрузить проектный файл в Qt Creator. Так, выбираем фа, э, папку для сборки. Я вот не люблю вот эти все длинные постфиксы, суффиксы. Поэтому вот мы сделаем так. Так, хорошо. И мы видим, что помимо вот этих самых модулей, э, классов библиотеки, которые скомпонованы в модуле отдельные, э, у нас уже есть несколько несколько классов в исходниках ну, во первых main с ним все понятно а во вторых два класса первый стартап это класс который как раз позволяет запускать приложение как сервис тут два метода первый старт второй стоп ну в общем понятно что действие в первом методе это действие инициализации нашего сервера и каких то там настроек а Стоп ⁇ это наоборот освобождение ресурсов, удаление каких-то объектов. Здесь более-менее все понятно. Теперь request handler. Ну вот Штефан предлагает вот такое название для основного контроллера. Что это за контроллер? Это контроллер, который осуществляет распределение запросов между другими контроллерами, то есть это такая точка входная. И э, все контроллеры, в принципе, э, он не, не особо ничем не отличается от других контроллеров, все контроллеры должны э, наследоваться от HTTP Request Handler и реализовывать вот один единственный метод service. И вот здесь как раз знакомая для э, любителей Java сервилетов Здесь у нас два э, параметра э, у, этой, у этого метода. Первый это объект запроса, второй объект ответа. Здесь мы извлекаем данные полученные от клиента и какие-то, может, дополнительную информацию. Э, ну, допустим, там, тип запроса, путь и так далее. И второй объект сюда мы записываем... Ответ наш, то есть, тоже, например, заголовок, заголовки, какая-то кодировка. И, дополнительная информация и сам, само тело ответа. Ну давайте посмотрим, что здесь уже есть. Здесь у нас реализован метод сервис. И пока здесь никакой у нас этот класс не работает как диспетчер. Пока он сам обрабатывает все запросы и возвращает все время одно и то же. Мы видим, что он выставляется заголовок с типом ответа и с кодировкой. И, собственно, само тело, тело ответа, это вот такая простенькая страничка Hello World. Ну хорошо, оставим пока как есть. Теперь, что у нас в методе старт start класса стартап Ну, во-первых, у нас здесь выставляется имя и организация приложения, ну, приложение мы переименовываем в web-app-server. Web Организация пусть будет Levalex. Описание – это то описание, которое будет отображаться в списке сервисов. Дальше метод, который осуществляет поиск конфигурационного файла. Мы видим, он ищет по разным путям. То есть, не обязательно конфигурационный файл должен вот находиться там, где сейчас находится. В принципе, можно вообще это все убрать и искать его в определенном месте. И далее. далее мы смотрим, что происходит. Значит, поиск конфигурационного файла, дальше загрузка отдельных разделов. Это раздел по логированию, да? это раздел по самому серверу. И создается вот объект, глобальный объект логера и создается у нас объект, собственно, самого сервера, который прослушивает, понимает запрос. Так, ну, в принципе, для запуска уже все. Все у нас есть. Давайте попробуем запустить. Единственный момент это то, что сейчас, поскольку мы используем вот этот вот модуль запуска как сервис, то сейчас у нас будет попытка зарегистрировать сервис вместо того, чтобы запустить приложение. А для того, чтобы запустить его как обычное приложение, мы должны в параметрах запуска указать минус и. И мы смотрим что сервер у нас запустился. Действительно, мы, конфигурационный файл был, най был найден. Вот тот самый наш. И логирование осуществляется в, в папку и в файл, который мы тоже указали. Ну, давайте посмотрим, что там у нас в логах. И действительно, уже какая-то запись есть. И мы видим, что вот этот самый класс логи, он добавил дополнительную информацию о времени, дате, типе... Сообщения, потоки. Ну, в общем, действительно, как-то оформил еще наши, наши, наши записи. И это хорошо. А, теперь посмотрим, что, что, собственно, происходит при запросе к нашему серверу. 127. И мы видим тот самый Low World, который мы видели в исходниках. Он действительно здесь вот нам вернулся в, в, в нашему браузеру по запросу бровзера. Отлично. Ну, пока, естественно, мы вот не вышли за рамки приложения Hello World, я предлагаю в этом видео все-таки сделать нечто большее, а именно осуществить возможность загрузки запроса статических ресурсов. Для этого в библиотеке есть уже готовый класс контроллера, который я предлагаю здесь создать, опять же, как глобальный, глобальную переменную. Во-первых, подключаем класс static file-controller, называется. Создаем static файл контроллер. вернее, пока что только объявляем. static controller, давайте так его назовем. Теперь в методе start мы должны создать объект new newStaticFileController. И здесь нам предлагается указать настройки. Вот тот, тот самый раздел docroot, в котором у нас указаны настройки для вот этого контроллера. Ну, в первую очередь, это корневая папка, в которой будут искаться, искаться ресурсы статические. Ну, давайте загрузим загрузим этот раздел так же, как и остальные были загружены. Здесь только назовем его «static settings» здесь меняю имя раздела на doc .root. и указываю в конструкты в качестве первого параметра, а вторым параметром у нас родительский объект, я указываю объект самого приложения. Так, и теперь в нашем вот этом request handler, в нашем корневом контроле я должен статик uh, так во-первых подключить контроллер класс контроллера статик файл контроллера статик файл контроллера статик нет так не сейтинг столько статик контроллера так uh, и теперь мы сможем использовать эту глобальную переменную здесь. Так, вот эти, э, вот эти нам стойки уже не нужны. И мы просто вызываем methodService в этого контроллера request response. И последний момент, который я хотел сделать в этот раз в этом видео это вот я мне например удобнее при разработке использовать именно консоль для просмотра сообщений логирования поэтому я предлагаю использовать класс логер просто не файл а просто логер и я здесь заменил и файли startup cpp где у нас объявляется и создается этот Объект вообще странно, что Стефан считаю, неправильно, надо было здесь объявлять его как логер, а в файл фарлоге уже выбирать, какой именно логер, вот здесь, где мы создаем, создаем сам объект. Тогда проще было бы переключаться между различными типами логеров. Настройки нам эти уже не нужны, потому что это простой в лог. И здесь я пишу логию. A new logger и опять таки указываю родительский объект кстати контроллер все все хорошо пробуем запустить и мы видим действительно логирование теперь у нас в консоль пошло мы видим что Сервер слушает на 80-м порту. Мы видим, какой, какая папка у нас является корневой для статических ресурсов. И, и так далее. Отлично. Давайте посмотрим, что возвращает запрос на сервер. А возвращает он ошибку 404. Что логично, потому что ресурсов пока у нас нету. В настройках мы указали папку. Напоминаю docroot, root поэтому давайте создадим ее док root а в ней создадим индекс html простого содержания допустим wow it works запрашиваем, Wow, it works. Действительно работает. Ну, опять же, для того, чтобы все убедились, что загружается у нас не только странички, а либо вообще любые ресурсы, любые файлы. Давайте сюда, допустим, кину картинку Ocean.jpg. Да? Копирую название. Действительно, картинка тоже была загружена с нашего сервера. В следующих видео я покажу какие-то другие возможности проекта Qtweb App. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.